На самом деле мы приехали в Сиреневый сад, здесь нас ожидал неожиданно теплый прием. Если посмотреть налево, раздают шарики, на которых написано «125 лет со дня рождения Колесникова». Подготовлены 4 куста, это новая российская селекция. И предполагается, что сейчас наша группа торжественно посадит эти кусты. это место для фотосъемок здесь можно сфотографироваться и навсегда останется в празднике этот день день посещения сиреневого сада леонида колесникова потрясающе но ну, мы пока не заходим во внутрь хотя очень хочется сейчас с торжественной программы начнем и на самом деле приступим примечательным тот факт что в посадке этих сиреней участвуют не только представители Питера и Москвы, но из Франции, Германии, Японии с другой стороны, Китая, Соединенных Штатов Америки, Белоруссии, Украины. Наверное, не только сирень, но и многие другие растения способны объединить всех нас. И эта конференция яркая тому подтверждение. Четыре подаренных куста саду Колесникова, сиреневому саду посажены. И сейчас будет торжественный запуск шаров. Раз, два, три! Ура! Ура! <плодисменты> ну, наверное, чудеса продолжаются. Мы посадили четыре куста сирени, и вот мы в сиреневом саду. Здесь когда-то был питомник Колесникова. Здесь он выводил свои сорта. Здесь появлялись новые шедевры. Потом долгое время питомник был достаточно бесплозный. И, и наконец-таки, его открыли для широкой публики. Здесь, помимо сирени, вообще очень много э, всевозможных различных растений. И конский каштан, и колючие ели, и осенью о, зацветет древовидная гортензия. Очень много пионов. Наверное, это счастье жить недалеко от сиреневого сада. Вы часто сюда прикройте? Красота. Здесь и зимой, и лесом. Хотелось вот понять, что значит жить рядом с сиреневым садом. Я сюда вот, ну, раз в месяц обязательно. Я на преобразимся на Здесь разные мероприятия, но ну, это вот о ну, конечно, сказка, вот она за выходные еще немножко завяла. Еще приедете? Да, обязательно. А что-нибудь о Колесникове знаете? Нет. Нет. омолаживающей стрижкой никто, да, никто не занимался они ждут когда дерево само упадет оно дает вот такой молодой побег вот этот побег будет произрастать но пока он будет произрастать его старые ветки будут гнуть как говорится и мучить и он будет опять же длинный и вытянутый Японцы приезжают, восхищаются цветением стакулы. Осенью восхищаются цветением клёна. А ведь у нас есть свое неповторимое. Мы можем ездить и восхищаться цветением сирени. Смотрите, насколько она необычна. Насколько она разнообразна. Белая, слегка желтая, нежно-голубая, розовая, фиолетовая, красная. И это только сирень обыкновенная. А сколько же их еще есть? Это наш маленький праздник. Наше цветение сакуры, только северное. Цветение сирени. Вот такое вот разное впечатление производит этот сад и сирень на людей. Кто-то бережно пытается хранить старые ушедшие сорта. Но так же можно было всегда, всю жизнь здесь ломали сирень. Почему бы не сломать и сейчас? И возраст не имеет значения. Неважно, сколько вам лет – 10, 20, 30, 40 или 50. Люди не меняются с годами. Это сложно изменить. Я очень надеюсь, что то поколение, которое вырастет к сиреневому саду, к сирене, в принципе, как культуре, будет относиться совершенно по-другому. Берегите сирень. Это действительно символ победы. Это символ надежды. Это символ дружбы, это символ любви.